день включает субботу, воскресенье, поэтому какой день вам удобно, вы сообщите этот день. Единственное, что мы приезжаем всегда к 10 утра. То есть мы с... Да, мы с утра начинаем работать всегда. Пожалуйста, если что, да, перезвоните. Да. Хорошо. Да, пожалуйста, да. Да. Ну, пожалуйста, как хотите, да. Хорошо. Я вас записываю на понедельник. Вот номер телефона для связи. Потому что мы обязательно перезваниваем, прежде чем приехать. Вот по этому номеру можно звонить или нет? сейчас Так, сейчас секундочку. Запиши телефон. Телефон запишу. Сейчас секунду. Плюс. Записываю.